Прошла тысяча лет, и вот только теперь борьба человечества с возрастной дальнозоркостью, кажется, приближается к победоносному завершению. Сегодня ясно, что причина пресбиопии потеря аккомодации, а значит нам, офтальмологам, надо научиться ее восстанавливать. И на это, кажется, намекает сама природа. В ходе масштабного послеоперационного обследования пациентов с удаленной катарактой обнаружилось, что около 5% из них – имеют так называемую аккомодацию артефакичного глаза, то есть они каким-то образом меняют фокусное расстояние при помощи искусственного монофокального хрусталика. Чтобы вам было понятней, это все равно, что чувствовать предметы протезом руки. Аккомодация артефактичного глаза – одна из тайн, над разгадкой которых бьется современная офтальмология. Как такое возможно, пока непонятно. Ведь искусственные хрусталики крепятся не к целиарной мышце, а устанавливаются в капсулу, оставшуюся после удаления родного хрусталика. Ясно одно – брезбиопию победит тот, кто сумеет подключить к искусственной интраокулярной линзе целиарную мышцу пациента. Перспективные разработки уже ведутся. Ученые пытаются создать так называемую бионическую линзу. Ее зрительный диапазон должен быть гораздо шире, чем у природного хрусталика. Обладатель такой линзы сможет ясно в деталях рассмотреть цветок герани в окне на девятом этаже, а пристально посмотрев на собственный палец, разглядит даже отдельные клетки кожи. Добавок обладатель бионической линзы будет тратить всего одну сотую часть от той энергии, которую потребляла аккомодационная мышца. То есть монитор можно будет смотреть хоть 24 часа в сутки. И мама уже не скажет, глаза испортишь. Конечно, бионическая линза не решит всех проблем со зрением. Люди по-прежнему будут страдать от дальтонизма, генетических заболеваний сетчатки и повреждений глазного нерва. Но уж от возрастной дальнозоркости она человечество точно избавит а заодно и от остальных аномалий рефракции. Жаль только, что пока это технология будущего. И как скоро она войдет в офтальмологическую практику, и войдет ли вообще – большой вопрос. Алан Пис, автор бестселлера «Язык телодвижений», посвященного невербальному общению, отмечает, что взгляд поверх очков передает критическое, осуждающее отношение к человеку, на которого такой взгляд направлен. Правда, далее следует уточнение, что зачастую человек, надевший очки для чтения, смотрит поверх очков, так как ему не хочется снимать их, когда он с кем-то разговаривает. Дополню Алана Пиза. Поверх очков часто смотрят люди после 40 лет, просто для того, чтобы лучше видеть собеседника. Однако воспринимается это действительно неоднозначно. Удастся ли нам когда-нибудь полностью избавиться от недопонимания, обусловленного дефектами рефракции? Поживем, увидим.